Здравствуйте, уважаемые наши зрители. Сегодня у нас в гостях сам товарищ ведущий из канала Краснобай. Я думаю, что многие из вас его, наверное, знают. Я тоже знаю и люблю прекрасный канал. Мне очень нравятся ролики. Но, наверное, многие возникает вопрос, как у меня? А почему там тебя рисуют? Он такой богатырь у нас сидит. Все дело в скорости. Потому что с реальным человеком, в реальном кадре, на реальном фоне работа сильно замедляется. Вот так как нам надо выпускать наши новости. Хотелось бы раз и больше в неделю Вот это такой, мы нашли компромисс Потому что тогда ты работаешь только со звуком А работа с картинкой значительно ускоряется То есть ты сел перед компьютером, надиктовал А в это время кто-то может уже тебя там рисовать И придумывать эти красивые эффекты на самом, деле, да. на самом деле я самый последний Я это все записываю, звук И потом делаю картинку И это потом уходит на YouTube mm -hmm. Ну не сразу, через цензоров, но mm -hmm. да ладно Угу. Потому что процесс у нас построен так, что перед тем, как я сяду записывать видео, все уже должно быть готово. От сценария, подводки, картинки. То есть это кто-то другой уже делает? Так точно. У нас есть команда. Ну, я понимаю. нас вот Даже по результату видно, что у вас такая-то более... Это не наша кустарщина. Там люди трудятся и придумывают красивые спецэффекты. А, расскажи, как это примерно у вас устроено, может, в двух, двух словах. То есть ты... По сути, ведущий там в прямом смысле это не авторский бложек, это на лицо проекта. Так точно. Потому что вот экстракт, на чем он вообще построен? Мы берем, на наш взгляд, самые важные, интересные новости за неделю, которые мы публикуем сначала в нашем паблике ВКонтакте. И потом на основе их пишем сценарий, ищем подходящие видеосопровождения, всякие картинки, интересности. И потом из этого делаем видео. То есть у нас есть команды, все разделено по этапам, иначе я бы один такое не потянул. А как в Голливуде, может, там один человек шутки придумывает или еще с Вроде того. Даже так? То есть отдельные сценаристы, отдельно все. Разумеется, мы все это делаем вместе, но основная часть, допустим, основной сценарий у нас один человек, основной поиск материала другой человек, видеомонтаж, я, ну, конкретные экстракты. Также идет работа и в нашем втором видеонаправлении, которое делает уже более основательные длительные ролики. А, ну хорошо. Так или иначе получается, что вы своим коллективом озвучиваете такую, прямо, скажем, резко красную, выраженно красную, радикально коммунистическую позицию, даже, наверное, радикальнее, чем у нас. А... Когда появился «Краснобай», для меня даже стало неожиданно, что, оказывается, вдруг в Беларуси не было-не было, и тут появилось такое количество молодых людей, которые внезапно так да, взялись за это дело, за пропаганду, к массовой борьбы и всего такого. Может, в двух словах, как ты вообще к этому пришел, и как ваш дружный коллектив так быстренько подобрался внезапно для нас, старичков? Ну, подобрался он, скажем, прямо не внезапно. К Ютубку на луну, наверное, порядка года шли. Пока все выстрели, сначала мы выстраивали внутренние связи, чтобы потом можно было идти, как говорится, на эксперт, на аудиторию общую. А вообще, конкретно говоря за себя, к левым взглядам пришел, возможно, как и многие мои соратники, через YouTube канал и через Дмитрия Юрьевича. Ну, ну Даже без него. Это просто как это бабушка русской революции, да. девушка левого движения на постсоветском пространстве. Да, воистину. Но вообще, мой взгляд был не прямо через Дмитрия Юрьевича, а через интерес к Северной Корее. Mm. То есть, ко мне за за закрались, закрались сомнения, что там все не так страшно, как рисуют. И, возможно, это немножечко не мордор. И, начав интерес интересоваться этой темой, я вышел на канал Дмитрия Юрьевича. А через канал Дмитрия Юрьевича я вышел к этим идеям в целом. Давно это произошло. А, пока я учился в университете порядка лет 5 шести назад. Я еще помню, как наши преподаватели на ранних курсах, конкретно один преподаватель истории, дал нам книгу, как не классное чтение, антиархипелаг, Ре... это... <смех> реабилитации не будет. Но на тот момент я не мог ее осознать, и зачем они ее нам дали. Я ее читал, вообще не понимал. В чем прикол? Сейчас уже понимаю. И тогда бы я ее оценил. Я, в общем, почему с цифрами занудствую? Довольно давно мы занимаемся тоже этой темой, интересуемся, и проводили кружки, и все такое, уже лет 10, наверное, точняк. И вот получается, что мы занимаемся, а по теле не знаем, вы занимаетесь, как бы не знаете про нас, и вот мы сидим, как Робинзоны, на, на каждой конкретного острове, и не знаем о существование друг друга. А представляешь, сколько еще таких Робинзонов может быть в стране? И в этом плане, мне кажется, то, что появился левый белорусский YouTube, это как бы некий шаг вперед. Все рабилоны могут налаживать связь между своими островками. И это как бы очень здорово, по-моему. Это наша основная цель. За этим мы работаем, чтобы показать интересующимся, что они не одни, что у них есть соратники, есть куда обратиться. А, вот. Но ну, я, собственно, почему просил, спрашиваю еще про взгляды. И в значительной степени почему хотелось поговорить? Потому что, как, наверное, даже со стороны заметно, ты определенным образом сопричастен к музыкальной тусовке. А это интересная среда. Ну, расскажи, может, в двух словах о, о том, чем ты занимаешься в плане творчества и всего такого. А да все просто. Пишу музыку, записываю музыку. Записываю не только к себе. Обращайтесь, если надо, уважаемые зрители. Запишем он даже научится вас ну, сделать в без эха. Да, постараемся без эха В следующий раз. Ну, мы, мы, не мы не через 20 месяц, 20 А, вот, собственно, играю порядка, на данный момент, 4 или 5 групп. Все разных направлений. Среди них есть и, скажем так, не близкие к нашим идеям коллективы. Есть близкие. И вот как бы у меня просто есть опыт нахождения, я сам как бы из образской палитуды вырос, я понимаю, что когда ты начинаешь, вот твои взгляды начинают как-то розоветь сперва, а потом, может быть, становится еще более ярко-красными, но это вызывает не то чтобы проблемы, но на тебя смотрит их на малый сумасшедшего. И насколько я понимаю, музыкальная среда, ну, она примерно такая же, она очень, скажем, идейно близка к нашим национально-либеральным, либерально-националистическим кругам, как твоя вот эволюция проходит там, и как-то красный комменат какой-то ты там уже совершил, на тебя уже стучат по этому самому. На меня стучат по этому уже давно, и это никак не связано с нашими, так сказать, темы разговора. Но вообще, не так много людей на данный момент осведомлено о моей, так сказать, красной деятельности. Но постепенно люди узнают. Я думаю, ты, ну, вы быстро исправите ситуацию, потому что канал пошел в рост, буквально там, может, под две тысячи подписчиков там, за несколько летних месяцев, так что а, страна маленькая, слухами полнится, и полнится быстро. Будем как-то с этим справляться. Ну пока ты еще не столкнулся в полный рост с этим. Странами. Да, в полный рост пока нет. Я стараюсь придерживаться такой позиции, что сначала хотелось конкретно узнать, на чем стоит оппонент, Потом уже можно к нему вклиниться. То есть, пока я сам недостаточно подготовлен, недостаточно осведомлен, я не буду лезть к этому товарищу и пытаться ему что-то доказать. Ну, тут даже речь не о том, чтобы лезть к нему и пытаться доказать. Дело в том, что он же сам по лестнике узнает. Вот тогда ты, же, это же, ты же явно ненормальный дружок. Вот тогда и поговорим. Тогда это он будет инициатором, а не я. Хорошо, ну давай начнем с того, насколько я вообще прав или не прав в этой своей оценке. Просто каждый раз, когда появляется, так сказать, история, творец очередной на страницах СМИ, а я не сопричастен к музыкальной тусовке, я их узнаю через СМИ. Как только появляется интервью, там внезапно что-нибудь и типа по убил бил половину белорусов. Или там еще какой-нибудь что-нибудь прокуропат и какой-нибудь страшный ужасный мордор, как наконец надо прикончить тусовку в Угадину и что-то такое. Может быть, это просто такие люди оттуда вылезают, но насколько белорусское вот это творческое музыкальное сообщество. Ну, скажем, как, -то, как бы это культурнее выразиться, охваченная этими вот, как бы идеями современной белорусской оппозиции, каким-то странным миксом либерализма с национализмом. Вот. Я бы сказал так. Это очень либеральные граждане. Они довольно националистические, но не все они строго антисоветские. Угу. Это вот очень важная ремарка. То есть они, у них есть протестный потенциал, они хотят против чего-то выступать, они высказывают свои переживания. Но обычно они не заходят дальше того, что они видят вокруг себя. Они не глубоко анализируют ситуацию. И поэтому получается так, что они видят симптомы проблем, о них вещают, а корень для них остается скрыт. И получается так, что, скажем так, наши некоторые очень ангажированные СМИ, которые мы очень любим полоскать в нашем паблике, обязательно подписывайтесь, выдвигают в первую очередь... Вот как ты и сказал, тех, кто мазнет совок неизвестной субстанции, так сказать. Извините за выражение. Вот. То есть ситуация не настолько плоха, как может показаться со стороны. А они там, скажем, ну сейчас понятно, сейчас все захвачены этой волной протеста, и временами власть делает какие-то такие вещи, что даже сложно людей осуждать. Но в целом по странам, они как бы не настолько антикоммунистичные, они просто не в некой вот такой как бы за все хорошее волне. Да, вот очень хорошо сказано. Они за все хорошее против всего плохого, но они сами не понимают, что хорошее, что плохое. Я бы так сказал. Я не могу высказываться за всех, uh -huh. за всю музыкальную индустрию. Говорю лично, потому что вижу uh -huh. сам. То есть даже вот сейчас люди пишут какое-то невероятное количество песен о насилии правоохранительных органов. Uh -huh. Но ни в одной этой песне не слышал, чтобы кто-то заходил дальше того, что менты зло, а те, кто выходит, абсолютное добро. И получается такая ситуация, что они просто освещают уже и так известное мнение, сами ничего не анализируют и какой-то ценности в себе не несут. Ну вот ты говоришь, что в прессу как бы попадают самые отшибленные националистические настроенные, которые, возможно, не репрезентативны и как бы по ним нельзя судить совсем о всех остальных, но возникает резонный вопрос, интересный. А как так получается, что в прессу попадают только такие? Опять же, не имею никакого права говорить за всех или за прессу, за их мотивы. Я с ними лично за руку не здоровался, хотя хотелось бы. Но у них есть такой запрос. Если они не макнут предыдущий режим, они не смогут доказать, что они идут куда-то вперед в прошлое. Не, кстати, нормально же было вперед в прошлое в Княжество Литовское. Ну да. Они не смогут доказать, во-первых. Съем? Нет, понимаю, может, это сначала, я вперёд забыл да, вопрос. Да-да-да, я, я сейчас съехал. Ага. <смех> Нет, да, классно было, не надо было это самое, пускать это было вперед в прошлое. <смех> я, я не слою, надо было по герой сказать, да, пляжество литовское наружу. Да. Ой. вход, да. Я забыл, какой был вопрос, чего хотелось. Сейчас, сейчас я, я, я перескажу. И вот ты говоришь, что в прессу просто попадают самые отшимленные, и они как бы нельзя о них судить по как бы, настроениям всей тусовки. Но возникает вопрос. А Почему попадают именно такие в прессу? Потому что у самой прессы есть такой запрос, чтобы к ним попадали именно эти люди. Потому что если, не дай бог, к ним попадет нейтрально настроенный к Советскому Союзу гражданин, это же не получится громкого заголовка. Это же... Как же можно сейчас писать в современных СМИ статью про музыканта, у которого, не дай бог, никого не Ну Я бы даже немножко мог обострить. Может, ты со мной не согласишься. Выглядит иногда так, как... Если ты хочешь раскрутить группу, ну, в жар, что-нибудь про там злого Сталина, из там СССР, чем-нибудь, и вот тебе дружественная пресса. А у нас же как бы, э, кроме независимой прессы, я так понимаю, особых механизмов раскрутки творца и нету вроде как. Вот, я не соглашусь в одном, что мазнуть предыдущий строй ⁇ это не обязательное условие. Главное помнить о великом прошлом Беларуси, о тех славных временах, когда мы могли надавать москалям. Если ты за это, если ты за вышиванки, тогда тебе путь открыт на большие фестивали, тебе открыт путь в прессу, а если ты при этом еще готов что-то сказать нелестное про советский строй, про стерилизм, ну тогда все, здравствуй, дорогой. Но при этом нельзя забывать ни в коем случае про музыку, то есть если сама музыка по себе плохая, то вот как ты не говори ничего про Советский Союз, как ты не любишь свою родину, тебя не пригласят, потому что все равно есть какой-то уровень качества, ниже ну, которого скажет. Я так кажется. понимаю, что сейчас в Беларуси довольно много всяких разных групп, и между ними, видимо, есть конкуренция. То есть делать говно, как бы тебе не поможет даже люто-антисовечную. Вот, в точно. принципе, надо выдерживать какую-то планку качества. планку качества. Но ты вот затронул тему, не пригласят на фестивали, не пригласят. Прессу. с прессой более менее понятно у нас есть государственная пресса которая как бы также какие некие придворные эти певцы и акробаты я так понимаю это очень закрытый круг это уже не молодые люди которые вот на, на телевидении там что-то поют есть условно говоря оппозиционная пресса а фестивальная какая-то инфраструктура она тоже принадлежит условно говоря оппозиции или или как Скажем так, у нас большинство самых крупных фестивалей на данный момент, они так или иначе связаны с историей. Угу. И они опять же завязаны на каком-то прошлом Беларуси. Угу. И если ты как-то с этим связан, угу. тогда тебя будут рассматривать в первую очередь. Угу. А если ты просто поешь, грубо говоря, о своих переживаниях, о том, как тебе грустно, ну тогда о тебе подумают уже потом. Ведь уже не будет места. У нас каким-то естественным образом сформировалось из, скажем, оппозиционно-политически настроенной среды, вот эта инфраструктура рас настройки, раскрутки, господи, и она просто берет то, что им интересно, без особой задней мысли, а то, что неинтересно, нам просто неинтересно, и поэтому вы выпадаете, как бы, если нам это неинтересно из мейнстрима, и для вас эта инфраструктура становится как бы не совсем доступной? Да, так точно. То есть сейчас в культурной среде, насколько я наблюдаю, сложился запрос на то самое великое прошлое. Mm -hmm. Потому что современная Беларусь, скажем прямо, великих достижений совершила не так много. И искать в современности какие-то интересные решения, какие-то передовые технологии не получается. Искать их в советском времени не позволяет гордость. Mm -hmm. вот. А искать их где-то далеко, хоть неважно была ли это на самом деле наша история, это уже... Запрос. То есть человек хочет себя чувствовать причастным к чему-то великому, быть частью чего-то большого, и на этим ловко апеллируют организаторы. Они это видят, они этим пользуются. Ну, мне вот кажется, странным немножко, ну как странным. На самом деле, не так и странно, и все относительно естественно, но как бы, режет глаз то, что существует огромное количество выборов. Ну, довольно большое. Даже и выражено правых. А вот у левых вообще просто труба. Сейчас, как бы на постсоветском пространстве, с какими то с тем, кто их представляет на сцене, как бы, с тем, с теми, кому из творцов интересных идеологии и так далее. Можно немножко попытаться поговорить на эту тему. А собственно почему. Ну, кроме уже упомянутого фактора инфраструктуры. То есть нам могут сказать, что вы, чуваки, вообще никого не вдохновляете, Че Гевара давно умер, а с тех пор как-то... Вот вы занимаетесь скучными какими-то изучениями капитала, может, поэтом? Ну, того же Че Гевару, если самую известную песню про него «Команданта», есть уже больше трехсот вариаций, и с годами из нее все больше выхолачивался ее революционный настрой. Напоминаю, что песня «Команданта» написана еще при его жизни. Это не прощальное письмо, если вы не знали. Так вот, как Ленин говорил, что... Капитал будет стремиться выхолачивать из революционных идей всю их революционную сущность и оставлять только икону как какое-то утешение рабочему классу. Так то есть то, например, песня песни про Чигевар мы видим это просто в Да, если проследить то, как постепенно из песни убиралось слово за словом, и как она приобретала все большую популярность, из нее все больше вымывалось, что это именно песня про настоящего революционера, про человека, который не боится идти. Теперь это просто песня про кого-то романтика. Про это у нас тоже будет статья. Будет не скоро, но она в работе. Хорошо, но возвращаясь к вопросу, да. ты признаешь такой аргумент или это галимый гон? Я скажу так. Эти группы не правы, они левы. Просто они не знают, что они левы. То есть ты веришь в то, что люди, которые вот сейчас презентуют правую повестку, они просто задуша или что? Да. Вот Я не могу говорить, опять же, за всех. У -у -у. Само собой есть целый ряд ультраправых Граждан, которые вещают сугубо ультраправую повестку. Но в целом, группы, которые вещают, как ты выразился, справа, они высказывают такое, за все хорошее, против все плохого. Они сами не осознают, что во многом они идут влево. Как я уже упоминал, они просто не видят корней. Они видят какие-то симптомы. Они видят симптомы, хотят с ними бороться. Вот Им не нравится полицейский произвол, условно говоря. Они это, это еще до, при, до полицейского произвола началось, да. они уже 15 Просто сейчас 15 это обострилось. Угу. То есть они видят, что им не нравится, они это вещают, и они думают, что это есть правая повестка. Но Коп копнуть и выяснится, что это не все правда. Как те же самые сейчас на музыкальном рынке огромное количество песен антикапиталистических от групп, которые к левым идеям вообще никакого отношения не имеют. Те же Джинджер, украинцы. Казалось бы, вот у них... В основном с... в Украине, если да, правильно, да, доминирует с... вообще. Вот с нашими идеями, них, ну, с нашими я имею в виду марксизм, ленинизм, uh -huh. коммунизм в целом. Вообще ничего общего. Но тем не менее они видят проблему вот в капитализме, в этой машине. Но они не осознают глубже корней. Вот так и на нашем пространстве. Песен достаточно. И группы с передовыми именами, те же креаторы из агентств, они видят следствие. Не видят причин. Мы по при неволе подходим. Многие товарищи на самом деле говорят, хотя я с этим не очень согласен, но товарищи говорят о том, что левое искусство может возникнуть только после того, как возникнет мощное рабочее движение, оно создает некую рабочую культуру. Получается, что мы к чему-то такому подходим. Вот когда выйдут какие-то рабочие, начнут там бить касками и требовать там, не знаю, чего, 8-часовой рабочий день, тогда люди вдохновятся творчески и начнут это писать. Пока что. Ну, я бы сказал так, эта культура станет массовой, когда идеи рабочего движения пойдут в массы. То есть музыка сама по себе в своем большинстве. А, вот глубокий философский вопрос. По сути, сначала идет некое общественное событие, а потом творцы как-то это отзеркаливают хитро. Или скажем, человек культуры может что-то сам вкидывать туда в эту народную массу, а она это может схватывать. Я бы сказал так. Большинстве... Или может работать в обе В большинстве в своем музыкальная индустрия это больше реакция. То есть они уже освещают то, что произошло, со своей точки зрения, так как они ее переработали. Довольно мало тех, кто освещает это наперед. Потому что толкнуть какую-то идею, которая не близка слушателю, через музыку довольно сложно. Uh -huh. Человек ищет в музыке зачастую какой-то поддержки, чтобы отдохнуть, чтобы услышать того, что он не один. А когда ему начинают рассказывать про капитализм, про эксплуатацию рабочих, Я на работе это вижу, да? Да еще и да. вы здесь, да, не право. потому что даже я встречал идею, что где начинается политика, заканчивается музыка. Но... Это отговорки. Политика, она везде, она в нашей жизни повсюду, и без нее мы никак жить не можем. Поэтому что-то происходит, музыканты это отражают в своей культуре, его слушают, и так двигается дальше по нарастающей. Ну, как классик говорил, я все хочу подойти к теме, что мы же там должны не только познавать мир, но и менять. А в данной конкретной сфере, где наши позиции левых там условно очень плохи, можно ли изменить как-то эту ситуацию? Я, в принципе, уже вообще крест не поставил. Но ты говоришь, что они вообще люди хорошие. Просто немножко ошибаются. А вот по, в порядке, что ли, какой то интеллектуального эксперимента попытаться подумать а теоретически, что мы должны сделать, чтобы как-то с ними сблизиться. То есть не то, что они нам должны, а то, что мы можем сделать. Для начала нам бы сначала. Для начала нам бы развить свое движение. Угу. То есть, если мы вдруг когда-то сможем организовать свой собственный фестиваль со своей, так сказать, повесткой. Все заиграет другими красками. Да, потому что тот же Константин Викторович доказал, что такая музыка очень нашей направленности может собирать. Константин Викторович? А сегодня не Викторович? М -м, я не знаю, но просто как-то понять не будет, сказать, извините. Извините, Константин, если вы не Викторович. Да. Вот. Он собрал целые брюги. Скажу по своему опыту, это довольно непросто. И если мы сможем собирать людей и сможем с ними как-то конкурировать, тогда мы сможем что-то им доказывать и начинать с ними говорить на равных. Пока у них больше ресурсов, к ним подобраться будет очень сложно. А, хорошо, то есть, вариант вдохновить Творцов фонтаном собственной крови отпадает пока что. Ну, как а... сказать, отпадает. Это Он вдохновит на краткосрочную перспективу. То есть, что-то случится, все такие, о, да, все, пишем про эту песню, написали а, и хорошо, забыли. он был против режима. Да, да, да. да. -да. Ну, Лукашенко уходи. А, а, Хорошо. И уходи. И а... уходи. А... Мы придерживаемся своих взглядов. А, да. Вариант второй – выстраивать некую инфраструктуру. Вариант второй – ждать, пока возникнет рабочее движение. Вариант третий – его надо строить, и не ждать, пока, строить, оно пока оно возникнет. И помогать этим в том числе культурой. А, откровенно говоря, ты веришь в то, что в, в ближайшие несколько лет мы можем что-то такое построить, чтобы оно возникло? Ни в коем случае. Оптимистично. Дай бог, при нашей жизни мы что-то такое сможем сделать. То есть сейчас мы пока находимся, скажем, в культурном подполье. Да, в самом глубоком, что именно есть в культурном подполье. Мы пытаемся выстроить худо-бедно-самодостаточное культурное подполье. Да, потому а... что есть некоторое количество групп, которые стоят на наших идеях. Угу. Там, допустим, по три тысячи подписчиков, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но в целом это не сравнится с миллионами, которые собирают. Неназванные коллективы, потому что рекламу им давать не очень хочется. А, как насчет ностальгии? А, может быть, нас выкидит ностальгия? Мне кажется, что какое-то время вытаскивала. Вспоминается групп, например, Гражданская оборона с Егором Летовым, который на самом деле на эмоциях распада СССР, всей этой граммы. Но это была левая группа, выражена левая группа с позицией. У нее была массовая фан и она подгоняла бойцов для МВП, Анпилова и тогдашних там, левых, около левых организаций. Чуть позже вспоминаются эксперименты группы приключения электроников, где перепевки советских песен, весь властивно-молодежная, но она, мне кажется, как-то разбавляла черные краски вокруг СССР. Оказывается, это вот вполне может быть такой молодежной музыкой. Что ты думаешь по этому поводу? Ностальгические темы. Я бы сказал так, пока человек не видит за ностальгической темой чего-то большего, то она ни к чему не приведет. То есть на том же Bell Music Live, казалось бы, были группы, играющие совет Wave», так называемые. То есть... А что такое «Советвейк»? Ты сразу рассказывай. Да, а скажем так, когда это не такое, да, ностальгическое направление музыки, которое, в котором используются такие классические советские синтезаторы, советские mm. ходы музыкальные, которые давят вот на ностальгию. Такие группы вообще-то немерено. Но обычно это не более чем способ выражения музыки. То есть за ними не стоит понимание, чем был Советский Союз, его опыт — это просто музыка, которая нравится. Вот то же самое... Вернусь к «Белосат Музиклайфе». Там было как минимум две группы – «Союз» и «Молчат Дома», либо «Дома», уже не обессудьте, которые играют эту музыку, ну и, казалось бы, взяли бы туда каких-то сильно просоветских граждан на «Белосат». Но имеем, что имеем. Расшифруй. То есть не пошло, не было популярности. Скажем так. Что <говорит> <говорит> произошло? Молодежь не очень любит ностальгию. Алдеж хочет двигаться вперед. Ты знаешь, я бы с тобой вот лихо поспорил сейчас. Вперед! А когда мы начинаем про Великое Князство, в котором вы тоже ничего не понимаете, как оно было внутри устроено, но вот этот вопль, он не ностальгический ли? Просто он основан не на реальной ностальгии, а в общем на придуманной и созданной ностальгии, но, по сути, как бы возвращение в таких прежних золотых времен, оно как бы ну, это ностальгия. Точно ли это ностальгия? Ну, скажем, я бы вообще так вот... Потому что тогда и коммунистов можно записать в такие ностальжи гражданам, которые вот хотят вернуть что-то там непонятно чего, что уже доказало свою несостоятельность. А Ну, как вы лично, мне кажется, ностальгические мотивы как бы являются неотъемлемой частью левого движения на современном этапе. И учитывая, что наша родина СССР, возможно, она на этой территории останется там и через 30, и через 40 лет. Ну, если Можно будет. там достать будет античный советский холодильник, он включить розетку, он заработает. И как бы, ну, это достижение коммунизма. Поэтому мне кажется, что вообще ностальгические советские нотки, они для этой территории, если даже они унывут сейчас, они сейчас какое-то время возродятся. Но это мое личное совместное мнение. Этот жанр, он популярен не только у нас. Только называется он за рубежом не Soviet Wave, а просто wave угу. Это просто ностальжи по 80-му. Тоже довольно популярный жанр, но и в подметке не годится тем, что собирает тот же трэп-рэп или клауд То есть это такое нишевая музыка, которая не сказать, что хоть когда-то выходила, как говорит молодежь, в тренды. То есть это имеет право на существование в современном мире, но, но почему находиться в нишевой музыке, в ранней какой-то нишевой музыке, а прорыв может осуществить только музыка, мыслим наипопулярна. Uh -huh. либо музыка сильно прогрессивная, которая толкает индустрию вперед. Uh -huh. То есть я не знаю, уместно ли в этом контексте упомянуть пионер-лагерь «Пыльная радуга», но которые тоже, они часть песен, если не все песни, перепевают старые советские мотивы, но делают uh -huh. это в двух словах. Это какая-то новая группа старая, я группа, скажем так, наших нулевых, и до сих пор работает. Uh -huh. Опять же они, даже их вокалист был в живому у Сёмина. Uh -huh. Они не сказать, что левые, но они чувствуют несправедливость и хотят об этом вещать. У них очень своеобразная музыка, очень своеобразная аранжировки, поэтому их приятно. Но ты считаешь, что они двигают вперед индустрию? Ну, хотя бы не если всю индустрию, хотя бы вот свое узкое панк-направление. То есть они. бывает, их музыку даже некомфортно слушать. Но это и привлекает. Хорошо, а как музыкант ты можешь в вангануть, так сказать, а... Если делать группу, в каком жанре надо работать, какое сейчас двигает направление, какой за каким будущее, там, ближайших, может, 10 лет? Вопрос в том, что самую популярную, обычную поп-музыку, которая сейчас на вершине чарков, сделать глубоко политизированной вот, очень сложно. Потому что там есть смысл в максимальном упрощении текста. Угу. Ну как можно упростить Маркса до трех слов? И чтобы это при этом хорошо слушалось и не вызывало отторжения. У меня на самом деле эта музыка вызывает отторжение, независимо от текста. Так. Вот, в этом и суть. Но мы не можем отрицать, что вот именно она популярна, именно у нее больше всего прослушивается. Ну хорошо, какая-то вот, допустим, в определенный момент была там панк-волна на Западе. И теоретически, наверное, я думаю, за пять лет до панк волны какой-то умный чувак мог предсказать, что чуваки, кстати, на панк. Он взлетит появиться Да, то есть а сейчас нет какого-то такого ощущения, что-то вот как какой-то жанр должен взлететь, и поэтому надо стоять на него. Вопрос в том, чтобы двигать левое левую направление, uh -huh. нужна музыка, скажем прямо, нужна агрессивная и напористая. Потому что вещать вот так вот ла-ла-ла расслабленно этих вещах довольно сложно. Uh -huh. Это должна быть музыка протеста. Uh -huh. Запрос на протесты есть всегда. Но первые места в чартах такая музыка уже десятки лет не занимается. Вот в чем проблема. Ну, ты знаешь, тут возникает вопрос, что, а если у нас а, сейчас а, силы слабы, там, рабочего движения нет все такое? может, нишево? А вот нишево надо очень усердно работать. Без работы в нише мы никогда даже не приблизимся к верхам. Вот. Если мы не будем работать внизу, создавать свои коллективы, свои фестивали, концерты, то чего мы тут вообще говорим тогда? Ну, тут я со своей стороны просто замолчу. Вопрос к мастерам культуры. я бы, Не знаю. Я при всем желании, как бы, не знаю, как делать нишевую музыку. И даже не знаю, как делать нишу для нишевой музыки. Со шторками, там, в вот, вот. поэтому... Надо порционно вкидывать идеи. Вот, как бы, ну, песня за все хорошее, но в ней есть нотки того, о чем мы сегодня говорим. Марксизм. Диамат, исторический материал. Вот. Это сложная затея, требует много времени и сил, но без внедрения этих идей, хотя бы через таким путем... Ну, ну и надо уметь сделать огонек. Вот в том-то и дело, да. Но это надо, чтобы творец мог не только осознавать ситуацию, ну, не только видеть ситуацию, но и осознавать ее. Так или иначе, сейчас вся музыка – это что? Ну, мы говорим именно про музыку, которая не в первую очередь коммерческая, а в первую mm -hmm. очередь творческая. Так, а, мы, уже, мы уже типа определили, что коммерческая она, наверное, не светит, и потому что попсай вообще звучит странно, осталась некоммерческая и нишевая эта или иная. Скажем так, чтобы наша, скажем, наша повестка была самой интересной, чтобы ей заинтересовать, mm -hmm. должно случиться что-то глобальное. Вот сейчас случилось, и все протестные группы, которые успели на этот поезд, у них популярность пошла вверх, Те, кто не успел, наверх не пошла. Ну, по сути даже у нас даже и с каналом так получается, что вот он есть как бы более менее готовый, тут дурдом начался и уже ролик как бы востребован. А если бы не было, то было бы тяжелее. То есть мы возвращаемся, получается, я пытаюсь резюмировать то, что ты сказал. На самом деле, как бы в ностальгии спасения нету, но как бы это один из нишевых вариантов. Если есть несколько нишевых вариантов, вот что-то случается, и в волну, то, возможно, волна вынесет. Так точно. А если нет в нишах наработки, то не вынесет никакая волна. Потому что создать самому волну, ну, чрезвычайно сложно. Уже я не знаю, сколько лет. Ну, опять-таки, большие волны это, как говорят, классики за кортом истории. Не без этого. Ну хорошо, тогда окей, значит мы должны готовить ниши, которые когда-то оседлают какую-то волну? Все так. Если мы этого не сделаем, то ее оседлают наши идеологические противники. Как уже части это сделали в этом? Да, уже сделали. А, хорошо, а как ты относишься к. Например, о, такому опыту, как группа Аркадий Коц, где в очки поставили себе цель создать собственную левую группу. И создали собственную левую группу. Я к ней отношусь достаточно скептически по политическим э, мотивам и как бы ну вообще немножко не фанат, допускаю, что просто не фанат жанра. А, ну вот как бы люди решили сделали. Так нельзя? Так, не то, что нельзя так нужно. Но вот я тоже поставил себе сотруднику группу, я ее сделал. Все должны так делать. Ну, да, вот, а вот подробнее по этому расскажи. Про что конкретно? Какую ты себе поставил цель, что создал и где это можно увидеть? Это можно увидеть... В интернете. В интернете. Подробнее пишите в личные сообщения нашего паблика ВКонтакте. Красно-бай. Красно-бай. То есть найти это пока не так просто. И как работа идет? Медленно и долго, потому что я один. Понятно, хорошо, ну. Но в целом в движении музыкальном я не один. Есть та же группа «Высота-277», как бы украинская, как бы российская. Это Отдадим ребятам на наотмашь, что они в непризнанной республике творят. Струки, звуки, электропартизаны. Так или иначе, некоторое количество групп наберется. Именно ты... левых таких. Да. Утро в тебе да. те же самые. Многие их не любят, но как ни крути, они все-таки... Я считаю, что надо подборочку ссылок сделать, может даже отдельным постом каким-то и да. добролюку присобачить. Потому что я, на самом деле, ну, немножко далек от всего этого вот довольно давно. Вот первый раз слышу, откровенно говоря. Да, и вот в том-то и проблема. Может, быть, можно... их надо целенаправленно искать, а искать их довольно непросто. Нельзя просто написать левая группа и тебе сразу список. Может быть, их надо даже целенаправленно пытаться раскручивать, как делают надо. наши независимые СМИ с идей на Конечно, Если надо. И мы в нашем паблике пытались это делать. Ну, короче, будем пытаться вместе, и на самом деле, как бы, здесь можно и к зрителям обратиться, потому что. Когда возникает подполье, будь оно музыкальное, политическое, семинары там проводят или еще что-то, это самый больной вопрос. Про то, что, повторюсь, как Робинзон, ты сидишь на острове, на самом деле островов вокруг много, это архипелаг. Но они не в прямой видимости. То есть ты просто не знаешь, что есть еще такие люди, что их много. Вот как бы помогайте друг другу узнать про это. Там Услышали левую группу, поделились левой группой. Увидели интересный ролик, поделились роликом. Прочитали книжку, поделились книжкой. Без этого просто никуда. Так точно. На чем мы остановились? Мы на том, остановились что надо развивать том, нашу культуру. Что ничего не получится, пока не возникнет рабочее движение, но отдельные очдик под поле уже есть. Так Я точно. Понял. Как бы тоже сложно. Сама по себе музыка ничего не может. В большинстве своем это просто звуковое сопровождение к происходящим событиям. Но мы должны формировать эти события, чтобы формировать соответствующий на них взгляд. И дальше культура это все подхватила. Ну, мы сейчас должны быть и швейцей, и женецы на ту если я так понимаю, не В этом <связаны> мы, просто Нас все. мало мы должны все. Хорошо, ну вот, тогда мы на этом будем, наверное, прощаться, потому что, мне кажется, по крайней мере, одна позитивная нота у нас была. Товарищ ведущий рассказал нам, что не все так печально внутри музыкальной белорусской тусовки, и там есть много неплохих людей, которые просто, что называется, попали в волну, но. Они еще не записываются стройными швейнями в НСДАП. И как бы еще можно работать, работать и работать. С вами были компанья Арея, товарищ ведущий. До новых встреч. Подписывайтесь на Краснобай. Да. И если вы левая группа хотите записаться, пишите в личные сообщения Краснобай. Поговорим.